журнал сделок трейдера здравствуйте всем сегодня мы рассматриваем сделку на опционах и рассматриваем бычий спред на опционах почему именно на опционах как раз время совпало с тем когда я записывал свой курс по опционам захотелось параллельно совершить что то на опционах и вдруг оказалось что именно для опционов как раз есть идеальный момент и можно провести очень даже неплохую сделочку. Какую? Давайте сейчас посмотрим и я все подробно расскажу. Идея сделки появилась после формирования треугольника в течение трех месяцев. Дополнительно были некие мои фундаментальные предпосылки, то что доллар может вырасти. И захотел сделки заработать 100%. Идеальный случай для вот такой ситуации, с моей точки зрения, были опционы. Давайте посмотрим, как все это происходило. Кратко опишу схему сделки. Формировалась сделка. Это был бычий спред. 31 июля был вход в сделку. Был куплен 63 кол. Было все на фьючерсах, на опционах на фьючерсы на рубль-доллар организовано. Покупался кол ближний 63 63 тысячи. И продавался кол более дальний 64 тысячи. Сентябрьские опционы стоили 1000 пунктов. Это покупка 63-го и был продан сентябрьский 600, за 644 пункта. Это средняя цена сделки. Таймфрейм анализируется только дневной спотовый график рубль-доллара. До, ГО составило около 400 рублей на одну, на один спред. Общий объем составил 45 спредов. Как раз такой небольшой объем, который вообще без проблем и купить в стакане. И это может организовать каждый начинающий трейдер, который есть на счету 30-50 тысяч рублей. Но лучше при таких объемах оперировать где-то 100 тысяч рублей. Стоп был виртуальный. Нельзя сказать, что его не было. Он был у меня в голове. Но выставлялся, на рынок он не выставлялся. И самое главное, чтобы достичь оптимальной Цены при входе и одновременности используется робот Delta Hedger 3. Давайте посмотрим, как выглядел график на момент покупки. После резкого выстрела рубль-доллара, доллар вырос где-то в середине апреля. И даже с начала апреля долгое время формировался достаточно такой хороший, мощный треугольник. Треугольник, видите, он сходится-сходится. И вот в конце вот этого треугольника как раз это было 31 июля, возникла идея сыграть на пробой этого, этого треугольника. Можно было сделать это в классической схеме. Купить и поставить стоп за нижнюю границу. Или купить при пробое и поставить стоп где-то внутри треугольника. Но более оптимальный в данном случае это сыграть на опционах, при этом получить хорошее плечо. И это не столь Страшно, если будет вот цена Скакать и в какой-то момент даже пойдет против вас То есть вы закладываетесь на хороший профит Я закладывался на 100% И при этом вы, да, можете потерять большую часть своей сделки Не обязательно 100%, но вы можете Если цена пойдет против вас То есть был, была идея, если цена пойдет ниже, там, скажем, 61 там Еще ниже ну, Просто закрывать этот бычий спред как организован был, я уже сказал, покупался вот 63-й, то есть ближайший, цена была где-то 62-500 фьючерса, покупался 63-й, продавался 64-й. Ну, мы сейчас смотрим на спот, я, честно говоря, практически не смотрел на котировки самих опционов, я знал, что как будет действовать спред, как он будет себя вести, и смотрел только доску опционов. Доску опционов смотрел, графики не смотрел. И по доске опционов э, запустил робота на этих двух, двух опционах и автоматически набрал спред. Купил 63 и продал 64. Но ну, имеется в виду 63 тысячи, 64, 64 тысячи продан. В чем преимущество спреда? Кто начал уже смотреть курсы э, по опционам, не знаю, дошел, не дошел, там постепенно бесплатные часть курса выкладывается чем хорош э, бычий медвежий спред они получаются дешевле чем просто покупка опционов вот решил так я в момент записи курса поиграться с опционами и зашел вот в такую сделку давайте смотреть что дальше произошло выход из сделки классический теханализ определяем высоту треугольника и приблизительно выходим когда мы на эту высоту выскочили вот выход был на первой черной свече. Выход был с утра, где-то до 11 часов сделка была закрыта. Соответственно, внизу еще раз покупка COO 63 63000. Справа видите код этого опциона. И продажа более дальнего 64000 опциона. Таким образом, мой спред приносил бы мне максимальную прибыль, если бы цена оказалась выше 64, То есть я рассчитывал на пробой треугольника. Входить было не обязательно на этом свече. Можно было входить и раньше. Можно было входить. В принципе, вот в любой точке этого треугольника, рассчитывая на пробой. Даже вот здесь. Ну и естественно на нижней границе. Соответственно, нужно было соответствующий подбирать страйки для опционов. Кто с опционами не работал, начните смотреть бесплатный видеокурс на нашем канале. Вам станет уже понятно. И вы поймете вообще, нужно вам это или не нужно. Если нужно, тогда уже. Можете приобрести уже платную версию курса. Там уже подробно рассказано, как вообще такие сделки строить, как выбирать. И, и как подобрать оптимальный опцион. В данном случае у меня здесь был бычий спред. В данном случае. Сейчас дальше посмотрим. Это был не оптимальный вариант для реализации. Тем не менее, на этой свече я сделал, закрыл позицию и вышел. И что у нас получилось? Давайте посмотрим. Выход из сделки 13 августа, то есть прошло всего две недели. Кол был продан по 5510 пунктов. Ну и, соответственно, откуплен сентябрьский кол 64000 по 4640. Давайте на один спред посчитаем, сколько получилось. На купленном опционе было заработано 5510 минус 1000. И на проданном мы потеряли минус 4640 плюс 644 покупка. То есть 514 пунктов на один бычий спред. И если вы посчитаете, что приговор где-то около 400 пунктов там получалось, мы заработали, более, это получилась прибыль более 100% на один спред. Выход данной сделки тоже осуществлялся при помощи робота в автоматическом режиме. Вот 100% это обычная нормальная сделка для опционов. Именно такие проценты и нужно в опционах зарабатывать, если вы хотите на них сыграть. В чем преимущество перед фьючерсами? Меньше гарантийное обеспечение. То есть для фьючеса гарантийное обеспечение потребовалось бы гораздо больше. Давайте посмотрим, как вели себя котировки после. Соответственно, вот эта черная свеча, по сути это был практически хай. И дальше рынок ушел в боковик. То есть прорыв треугольника прям по теханализу, выход на Размер треугольника и уход в боковик. Ну, что дальше будет, неизвестно. Нас уже это не касается, мы уже видим, что есть уже прибыль, и нужно эту прибыль закрывать. процентов это уже достаточный повод, чтобы закрыть ваш бычий спред. Теперь давайте проанализируем сделку. Вход, с моей точки зрения, хороший. Это была правильная идея пробоя треугольника. И она действительно сработала. Цель четко была взята по теханализу, размер треугольника. Но есть большие но к данному организации сделки. Если я рассчитывал, что будет выход на размер треугольника и купил бы просто колы 63, 63 тысячи, которые страйк, то такая сделка принесла бы мне уже до 500%, если бы я закрывал в тот же день. Также, если вы не уверены, в какую сторону будет пробой треугольника, у меня в данном случае было предпочтение, что я жду пробой вверх, и поэтому я брал бычий спред, если у вас нет предпочтения, можно было бы покупать стрэнгл или стрэдл, и тогда бы вы не зависели от того, куда будет пробой. Главное, чтобы он был для стрэдла и стрэнгла, Главное, чтобы был пробой. Вверх возработали и вниз возработали. И тоже, если посчитать, здесь тоже прибыль была бы, наверное, меньше 500%, но больше, чем я заработал на обычном спреде. Ну, более подробно а, все это можете и рассматриваться это все в видеокурсе по опциону. здесь, конечно, объяснить всю а, технику, как работает опцион, а, естественно, в одном видео нельзя. Ну вот такая сделка, вот реальный пример. Принесла она мне очень такой ну неплохой приварочек к моему опционному счету. То есть субсчету, на котором я совершаю сделки с опционами. И вот написание курса совпало с данной сделкой, с которой я и хотел с вами поделиться. Спасибо всем за внимание. Смотрите наш канал YouTube. Смотрите еще раз. Я призываю, начинайте смотреть бесплатную часть видеокурса по опционам. Много у нас интересного, есть и бесплатный курс по техническому анализу, тоже рекомендую. Там как раз рассказывается уже про всю технику, которая использовалась при работе с треугольником, сходящимся треугольником. Благодарю всех за внимание, до встречи.